приветствую всех и сейчас мы рассмотрим то как сделать систему когда персонаж ложится на землю и соответственно передвигается в положении лежа но для начала нам придется сделать анимацию поскольку у меня нет анимаций, где персонаж ползает поэтому нам придется перейти в блендер и соответственно сделать анимацию так, что мы делаем в блендере? Мы будем использовать Mr. манекен Tools, я думаю. Хотя можно и Riggy Fit у Unreal. Но давайте для начала 0.01, масштаб единиц измерения нашего мира в блендере, который соответствует масштабу Unreal. Дальше мы перейдем в вид, установим. 50 метров видимости и давайте мистер манекен Толз анриловский скелет лод риг после чего мы возьмем лод 0 и лод мэш так и давайте сразу перейдем в анимацию я просто буду создавать анимацию и комментировать то как я ее создаю поскольку, ну, возможно, это будет кому-то интересно. Если у вас есть уже анимации, которые позволяют вам создавать эту систему, вы можете смело переходить ко второй части этого урока. Так, соответственно, если мы примерно будем иметь э, idle положение, то нам нужен переход из айду в положение лежа непосредственно это все дело будет происходить я думаю в течение тридцати четырех кадров если нам не хватит мы это можем увеличить так и теперь нам нужно перевести персонажа так для начала мы выделим все положение вращения сделаем так, для того, чтобы забиндить все ключи анимации и теперь нам нужно перевести нашего персонажа непосредственно в положение лежа так как бы это нам получше сделать давайте мы сразу сделаем полный перевод на 17 кадр Как мы видим, то, что у нас здесь есть. Некоторые ключи, которые отвечают за ИК-кости, мы их все выделим. Также на ногах. И что я хочу сделать? Я хочу повернуть персонажа на 90 градусов. Единственное то, что у нас также эту кость нужно выделить. X 90 градусов, так, но у нас все равно персонаж скрутился. Ну давайте мы его повернем и сейчас это отредактируем. Так, пока что это выглядит страшно. выводим наши рычаги назад поскольку они должны быть сзади руки мы выводим вперед получаем мы такую гусеницу так а теперь мы должны перевести тело. Так, теперь мы установим руки. В основном я использую в блендере две клавиши при анимации. Это клавиша J и клавиша R. То есть по нажатию на J мы можем двигать нашу руку как нам угодно. По нажатию R, соответственно, мы меняем ротацию. Ну и клавиши навигации по сцене, я думаю, вам должны быть известны. Поэтому. Оставим голову. Выделим все, переместим в конец, поскольку это анимация, которая показывает, как персонаж выходит в эту позу. Единственное, что я не пойму, что за артефакт с частью торса. Какая кость за это отвечает. есть здесь ротация если мы спайн один на и rotation выставим галочку то тогда у нас со спиной все в порядке становится так и теперь в промежутке давайте это сделаем как-то более красиво что ли Поскольку сейчас персонаж как-то странновато переходит в это положение. На двадцатом кадре давайте выставим ногу. сторону я ее повернул Да, анимация занимает конечно много времени но без этого в разработке игр в принципе никак и прежде чем приниматься за создание какого-либо окружения лучше проработать изначально персонажа и понимать какие механики будут доступны нашему персонажу. Так, я не понимаю, почему у нас выкручивает так ноги. Давайте выделим все, удалим. И также нам нужно удалить здесь ключи. Изначально наш персонаж. Приседает. Положение вращения. Так. Вверх и вбок. 3 мы выставим так ногу теперь мы ее повернем Так, на этом кадре устанавливаем ключ. Здесь уже нам нужно поворачивать тело вниз. И выставлять руки вперед. Так, здесь добавляем ключи и выставляем руки ближе к земле. в пятом кадре я бы поднял ногу для того чтобы это выглядело примерно так после чего вот так на этом кадре на двадцать пятом у нас руки уже должны касаться земли А нога должна уже быть развернута. Так, и отодвинута назад. И в конце, соответственно, мы отодвигаем ноги так, по Y. И мы должны их развернуть. Так выглядит, конечно, странновато. Так, Ctrl1. руки мы должны выдвинуть вперед так что у нас здесь да при выдвижении рук на 28 кадр мы подымем немного левую и изменим ее ротацию и также уже на 30 кадр мы тоже подымем руку правую нет это левая сначала правую потом левую изменим ее ротацию немножко и получим Вот такую анимацию. Так, давайте, наверное, еще посмотрим. Ну, в принципе, в принципе, неплохо перенесем наш скелет и давайте посмотрим как это будет в движке, поскольку в движке анимация может э, немного отличаться вот так, мы это перенесли давайте сохраним план Mesh to rig". а, я не туда перенес, извиняюсь Марик, Сентон Unreal и сейчас мы посмотрим в Unreal нашу анимашку так так анимейшн так но ну, в принципе неплохо единственное я кое-что хочу проверить да здесь все немного выше стоит О, давайте ее Назовем, наверное, хотя, может, еще мы что-то подкорректируем. Я бы, наверное, подправил здесь немного. С ногами так Так, но уже выглядит неплохо, мы можем ее перенести в Unreal. И здесь мы наименовуем ее idle to play. То есть из положения idle мы переходим в положение лежа. Выглядит она не идеально, но и не ужасно, в принципе. Так, что мы теперь сделаем? Теперь мы должны сделать положение idle, соответственно. Мы вернемся в последний кадр выделим все ключи и теперь нажав c мы выделяем ключи все что были до последнего ключа и их удаляем а последний ключ мы переносим в начало и также ctrl c ctrl v то есть теперь мы можем на 17 кадр сделать idle состояние в положении лежа как бы нам это сделать получше хотя тут тоже спорный момент как будет смотреться наша анимация когда мы встаем если мы здесь проиграем минус один raid scale, то наш персонаж будет вот так вот вставать вставание конечно это по ужасней но от первого лица я не думаю что это будет особо заметно но может быть я в дальнейшем сделаю еще анимации дополнительные пока что мы давайте сделаем айдол анимацию Немного подкорректируем руки. Так, это нога. ctrl c ctrl v и теперь на 17 кадр давайте сделаем что-то сделаем к примеру небольшое покачивание головы Хотя единственное что 34 для айду давайте возьмем 60 кадров для айду Так, теперь немного сделаем покачивание тела также. Поскольку камера крепится к голове, таким образом мы делаем небольшие покачивания, которые ну, выглядят более реалистично, чем статичная камера, которая как бы прикреплена к телу, но она летает в воздухе и нет никаких покачиваний, даже минимальных. Да, так неплохо так ну я даже не знаю мы можем попробовать немного руки пошевелить я не знаю будет ли это видно вообще в камере Так, но, но это уже выглядит нормально. Давайте сразу будем давать имена нашей анимации. Это у нас lay idle. Так, переносим OneReal. Смотрим. Так, ну неплохо, мне это нравится. Так. В принципе, да, сойдет анимация также нам нужно движение движение как двигаются лежа нам нужно это также учитывать для движений мы выделим все удалим средние кадры выставим 30 ну, давайте 30 кадров выставим так и соответственно на 15 кадр что мы делаем он должен перебирать руками а, так но ну, я думаю начнем с правой руки правой руки так ну давайте на 10 кадр пока на 10 Так, это мы выставим ее немного вперед, насколько это возможно. Так, персонаж руку заводит под себя. Так, где наша рука? Честно говоря, я в своей жизни ползал всего пару раз, и то в детстве, поэтому я могу особо не помнить, как это точно делается, поэтому так, мы выставили правую, так, и теперь на 20-й. Мы также так, можно дальше выставим руку. Хотя мы должны были руку выставлять на 10 кадр. На 20 мы уже должны ее возвращать. Я думаю. Так. Один. Вот так. Ну, здесь получается то, что нам достаточно 20 кадров, я думаю. Давайте 30 мы удалим. Хотя нет, в тридцатый кадр мы должны вернуться в... Так, анимация получилась э, неплохая в принципе, но это выглядит так, как будто он ползет назад. Все-таки мы сделаем анимацию на 20 кадров. Устанавливаем 20. И здесь в левой руке нам нужно изначальное положение выставить. руку под себя. Так, выделяем все, копируем первый кадр, вставляем на 20. Так, теперь все-таки мы сделаем, я думаю, 30 кадров. Может даже больше, поскольку она на данный момент слишком быстро проигрывается. Давайте посмотрим. Так, и здесь нам также нужно изменить положение руки. Так, теперь нам нужно сделать то, что так, примерно на 22 кадр мы должны поднять правую руку, опустить локоть немного. И также на восьмой кадр мы должны поднять левую руку и опустить локоть. Так, мы получаем такое движение руками. Так, единственное. Так, эй. Мы добавим немного кадров. Так, давайте посмотрим с этой стороны. Также я хочу повернуть руку немного сюда и здесь повернуть руку немного сюда снова выделим все 30 в первый кадр скопируем получаем такую анимацию так теперь у нас Должны быть еще некоторые кадры. Так, это не то. Так, выбираем кость таза. J по z мы немного приподнимем также нашего персонажа. Так, скопируем нулевой, выставим на пятнадцатый, скопируем восьмой, выставим на двадцать второй. Так, отлично, теперь поработаем с головой. Так, Ctrl 3. Так, Сразу скопируем нулевой кадр на 15 и немного опустим голову, скопируем восьмой кадр и установим на двадцать И мы получаем вот такую анимацию. Единственное, что на данный момент, за что у нас не двигаются ноги, и я, наверное, все-таки сделаю какое-то движение ног. Так, для начала я... Переменую анимацию. Чтобы не забыть, поскольку если не переменовать анимацию, оно нам изменит анимацию в Unreal. А это нам не нужно. Так. Давайте подвигаем ноги. Так, если тянется правая рука, то мы также правую ногу по Y немного поднимем. Так, единственное, мне кажется, что, что ноги у нас не так, поскольку, если... Я просто не представляю, как мы должны ползти, чтобы у нас ноги, колени выходили в стороны. Хотя в принципе так и есть, я только что попробовал, <смех> поэтому да, в принципе это так и есть. Так, много мы немного выдвигаем вперед. На пятнадцатом кадре. выдвигать левую ногу вперед так. Копируем первый кадр Ctrl-C, переместим последний и получаем вот такую вот анимацию. Ползание. Так, и переносим ее в Senton Так, три анимации. Они не идеальные, но вполне рабочие которые мы будем использовать в следующем уроке для, для того чтобы перемещать нашего персонажа но еще нам понадобится сделать две анимации это поворота мы их сделаем из этой же анимации единственное что так way сразу переименуем тёрн давайте r сначала сделаем правый так и соответственно Наш персонаж должен двигаться немного иначе. повернем. Вот так вот. Так, я думаю, что... Так, три. Мы руку ближе подставим и дальше подставим, поскольку он как бы должен ползти в сторону. Так, выделим все. Последний кадр. Так, теперь давайте разберемся с этой рукой. Поднимем локоть. Возврат руки. Мы сделаем немного иначе. Мы переместим ее сюда. Так, давайте посмотрим, как оно будет выглядеть так. Бы, наверное еще повернул тело и поставил бы его повыше Так назовем Турнер, так назвали Сенту Анрил. право, Так, нет, вправо мы сделали, нам нужно влево. Сделать это влево. Так, влево. Соответственно, мы делаем следующее. Мы выставляем левую руку. выставляем ее в сторону, правую же руку мы ставим на место левой. и поворот тела мы должны сделать в другую сторону Так, ну у нас здесь происходит непонятно что. Удалим лишние кадры, сейчас сделаем все нормально. Так, мы должны подтянуть левую руку. Так, подтягиваем левую руку и поворачиваем тело И теперь мы правую руку так выставляем так, как нам нужно. Так, на восьмом кадре мы поднимаем правую. Так, на двадцать третьем мы поднимаем левую. Так, это у нас Turn L. Pipeline Export Centon Так, save. Давайте мы выставим все наши анимации. для того чтобы их посмотреть так ну вот здесь у нас персонаж ложится на землю здесь у нас персонаж в положении лежа здесь персонаж э, поворачивается налево здесь персонаж двигается э, направо и здесь персонаж ползет вперед. Так, и в следующем уроке мы приступим к уже написанию логики для использования этих анимаций. Соответственно, анимации потом можно будет заменить абсолютно на любые, но система у нас будет. И всем спасибо за просмотр и до новых встреч!